Куда переехать жить на юге в 2022 году? Здравствуйте, с вами Строй Гарант Анапа, меня зовут Михаил, и сегодня для вас будет небольшой обзор города Тимрюк. Тимрюк – это крупный город на Таманском полуострове, который находится в 170 километров от Краснодара и в 40 километров от Анапы. Тимрюкский район знаменит своими пляжами, расположенными на берегах Черного и Азовского моря, а также вулканами с целебными грязями. На центральной площади города расположен красивый парк, в котором недавно сделали реконструкцию. Численность населения составляет 41 тысячу человек. В городе есть 7 образовательных школ, целых 16 детских садов также есть достаточно сетевых магазинов таких как магнит пятерочка и даже есть кейси посетить музей военной техники который называется военная горка понравится как взрослым так и детям также в темрике очень популярна рыбалка ведь мест для этого предостаточно Кстати, если вы надумаетесь сюда переезжать, наша компания «Стройгарант Анапа» при заключении договора оплатит вам пятидневное жилье, а также трансфер от Сочи. В городе Землюк располагается наш жилой комплекс, который называется «Азовский». Там вы сможете подобрать для себя коттеджный дом от 60 до 106 квадратных метров. В ценовом сегменте от 6 до 7,5 миллионов рублей. Для решительных отмечу, что в мае действует акция, жирная 5% скидка на любой дом, поэтому не затягивайте и звоните по горячей линии. Это был небольшой обзор города Тимбрюк о других акциях и предложениях следите за новостями в нашем телеграм-канале. В конце видео переходите по ссылке на обзор дома.